Приветствую всех! Мы продолжаем создавать экипировку э, в контексте нашего инвентаря. И в этом уроке мы продолжим работу с нашими предметами. Э, давайте я сразу открою UI Equipment слот. Это то, с чем мы будем работать. Ну и давайте Equipment Windows тоже мы откроем. Э, сразу я перейду в инвентарь. Э, здесь найду инвентарь где у нас находится базовое окно инвентаря. И здесь давайте мы добавим equipment, equipment window на Canvas панель. Equipment window size to content. Давайте закрепим это сверху, сбросим трансформации и установим здесь один и теперь я хотел бы инвентарь с action меню опустить пониже давайте сначала инвентарь 1.5 и action menu мы также перенесем сюда. Compile save. То есть теперь, когда мы открываем инвентарь, у нас также есть экипировка. Единственное, что она огромная, довольно таки я бы сделал ее поменьше примерно под размер инвентаря давайте перейдем сюда во-первых размер слота edit size box давайте 70 на 70 compile save вот так у нас получается и здесь equipment slot давайте укажем 300 попробуем здесь мы сделаем тоже 70 на 70 размер здесь сделаем 70 и укажем 120 до 100 ну пускай будет 100 наверное хотя мы можем автоматически да, сделать размер 140. 140 размер слотов 300 300 мы можем сделать меньше 280 280 285 но это все подгоняется это сейчас не так не столь важно и давайте сделаем wrap border и border тоже что-нибудь установим где у нас здесь Групп 5 10 15 спадингом 15 сейф. Ага, перейдем в Inventory Делаем Replace Refresh Вот такое вот окошко экипировки у нас получается и собственно давайте наш инвентарь установим и наше Action меню вот так у нас получается ну, довольно таки компактно ну, единственное над дизайном конечно нужно работать отдельно но сама суть я думаю ясна и выглядит в принципе адекватно это все то есть, если мы перетаскиваем оружие, да, мы видим то, что слоты по размеру смотрятся адекватно. Если мы там однослотовое что-то перетаскиваем, тоже смотрится все нормально. С дизайном, с дизайном все. Инвентарь мы закроем. Эквипмент мы тоже пока закроем. Эквипмент слот давайте в equipment слот мы сразу подадим item object item object uh, здесь item base item object дальше перейдем сюда image bind create binding item object uh, set brush так. brush uh, make brush from texture здесь мы достаем get uh, get get get get item, get item icon И, собственно, подаем. Подаем его сюда. Единственное, что у нас поворот сохраняется. Так, мы передаем иконку нашему оружию. Что еще мы можем хранить в слоте? В принципе, в слоте мы еще будем хранить equipment систему. Так, давайте перейдем в геймплей, в equipment system. У нас есть base equipment item. От него мы наследуем крей-чал Blueprint это у нас будет BP Base Weapon базовая базовый актор для оружия BP Base Weapon и от него мы наследуемся, делаем Create Child Blueprint это у нас будет BP Fire Weapon поскольку мы сейчас делаем Fire Weapon поэтому мы будем работать с Fire Weapon делаем ADD Делаем Skeletal Mesh, поскольку оружие у нас Skeletal Mesh. И добавляем, собственно, Skeletal Mesh. Skeletal Mesh добавили. Параметры оружия мы пока добавлять не будем, мы будем делать ему возможность экипировки. Также давайте откроем сразу нашего персонажа, плеер, где мы добавили primary, secondary, melee, weapon. И также equipment system мы здесь, а, пожалуй, добавим blueprint class, actor component, BP, equipment, а, точнее, не BP BPS, Equipment это Этот equipment sound мы сразу добавляем нашему персонажу от компонент Equipment soft, открываем наш equipment soustem. Так, здесь нам нужна переменная примери слот, тип у нас base, поскольку мы устанавливаем огнестрельное, я думаю, для этих слотов мы сделаем base fire, base fire weapon. Uh -huh. Ну да, давайте base. Единственное, это не base у нас, fire, fire weapon, fire weapon и, собственно, еще один fire weapon. Только это у нас будет secondary slot. Uh, так, primary, secondary, melee slot. Хотя мили слот давайте мы пока добавлять не будем. И гранаты мы тоже, поскольку там немного будет отличаться. Само добавление. Фаевые паны мы добавили. Дальше в UI equipment slot. UI equipment слот мы.. добавим variable equipment slot а, точнее, equipment system, equipment system. Это у нас equipment. Equipment system, компонент. Ссылочка на компонент, в принципе, мы вот так вот ее вынесем, скопируем, перейдем child equipment и здесь нам тоже понадобится а, если понадобится вот здесь вот equipment create variable переменную мы уберем здесь нам equipment sustom тоже понадобится в child это мы сделали это мы сделали давайте разберемся с ui equipment слотом логикой а именно именно нас интересует дроп в него предмета Item объект мы здесь добавили делаем override функции и нам нужен он дроп он дроп функция где мы собственно будем работать по аналогии С нашим инвентарем. UI, инвентарь grid. Так, я промахнулся. Grid. У нас здесь есть функция onDrop. Здесь мы делаем get GetPyload. Внутри у нас здесь PureCast на base item object. Ну, в принципе, понятно. Uh, get pilot cast to base item object делаем это тоже pure custom uh, collapse to function это у нас будет get pilot get pilot функция функция у нас будет pure функцией это у нас будет опирающим и будем выводить следующее сделаем вот так делаем бранч в случае true нашего каста мы это все выведем в случае фолса мы собственно не будем выводить ничего так переходим в функцию ondrop вот наш payload а, собственно get pilot. что мы должны делать мы должны устанавливать item object этим get pilot. пока что делаем то а в теории уже это должно работать давайте нажмем play единственное что у нас да у нас сейчас нет так у нас куча ошибок get и image from brush uh, item object мы записываем из-за этом объект так get и все нормально Прием дропе мы записываем ссылку и делаем true. ладно, давайте снимем Перкаст пока что. Нажмем в 9 Drag Drop, Drop Operation Skip здесь у нас есть здесь у нас true то есть это у нас проходит get brush у нас здесь ошибка из из нужно установить так стоповер здесь у нас все есть но у нас не обновляется иконка почему почему у нас не обновляется иконка это мы сейчас выясним brush этом браш установлен есть вероятность что у нас не обновился виджет Давайте найдем этот виджет. Equipment UI Equipment Windows. Есть вероятность, что у нас здесь не обновился, поскольку здесь установлена иконка, а у нас иконка не устанавливается. Давайте сделаем Replace. Так, нам нужно найти Equipment Slot. Сделать Replace, Replace Child Slot. Replace, Replace, Equipment, Slot, Compile, Save. Так, у нас немного поехали размеры. А я уже не помню, какой размер мы устанавливали. 284, наверное. Compile, Save. Так, Slot Type пока не интересует. Да, это минус пятерки, что не обновляется. Так, все равно... ровно у нас почему-то нет изображения. Так, UI grid, UI inventory, place equipment, equipment window, replace place child, equipment window. эквипмент mm -hmm. window эквипмент слот эквипмент слот он дроп он дроп давайте выведем принт стрингом собственно вот так и get item тоже print стринг принт стринг с нулем Чего мы там выводим? Play, собственно, дроп, Пока, канал no клип мы выводим, но наше изображение почему-то, почему-то не обновляется. Common Slot item size item size и почему у нас также по дефолту я вспомнил почему у нас на констракт идет icon item size я совсем про него забыл про размер иконки для нашего оружия и здесь здесь икон, item size давайте сделаем так get uh, item icon size uh, size size по иксу icon size давайте пока что так установим проверим а -а. то ли я установил icon size ладно давайте это пока пока уберем разберемся с этим позже сколько непонятно добавляется ли у нас все это в слот или не добавляется. собственно вот добавляется в слот у нас добавляется это хорошо и собственно здесь у нас показывает то что ака клип то есть нам нужно будет потом с размером это все порешать так добавление мы сделали он дроп а, теперь нам нужно сделать следующее а, во-первых equipment windows equipment windows нам нужно добавить variable а, equipment equipment system. system это у нас сустым нам нужно это иметь теперь переходим в equipment system System, нам нужна функция функция spawn item and attach spawn item and attach что мы собственно будем делать здесь мы будем подавать item object item object item object это у нас тип item object дальше мы будем делать spawn detector from class класс мы будем брать из э, get как мы его там называли get class get class мы подаем его spawn transform делаем splitstract pin нам transform не нужен мы будем это все делать в нулевых координатах Дальше Fire Weapon, Fire Weapon Skeletal Mesh, сразу перейдем к Коллизии, здесь у нас установлено No Collision, все, все в принципе отлично No Collision нам подходит, и теперь собственно мы будем спавнить оружие и крепить его к персонажу но нужно проверить, если у нас сокет, куда мы сможем это прикрепить. А, собственно, вот у меня есть сокет. Названный он. Давайте сразу скопируем название. Primary Weapon. Primary Weapon Socket. <coughs> Также есть Secondary Weapon. Давайте его тоже настроим. К примеру, вот так. Пока что это нормально. Primary weapon, secondary weapon. Давайте скопируем название. Перейдем в Fire Weapon. Fire weapon. Создадим переменную, переменную socket attach. Socket attach. Это у нас будет name. И пока что Fire Weapon мы выставим Primary Weapon, Socket. Socket Attach а мы выставили, Mesh у нас есть. И, собственно, давайте вернемся в Equipment System. Здесь мы достаем Get. Единственное, что не там я переменную создал Socket Attach. Удалим ее. Нам нужно в базовом эквипменте это сделать. Equipment System, Base Equipment Item. И здесь нам нужен Ctrl. Так, я понял. Сокет Attach. Вот. Здесь он нам нужен. Primary он стоит отлично. И теперь Fire weapon у нас будет в класс defaults uh, socket attach. Мы так устанавливаем. PrimaryWeapon, Primary weapon. мы устанавливаем. Uh, теперь здесь мы достаем get, uh, socket attach. get socket attach. Дальше мы производим attach actor to component поскольку мы оттачиваем компоненту персонажа дальше нам понадобится функция initialization, где мы передадим ссылку на персонажа это у нас будет player gameplay, gameplay player и здесь promove to variable player. Эту инициализацию в персонаже на event graph в begin play мы сразу сделаем. Это у нас по аналогии с инвентарем. Так что ссылку сразу мы сюда. И здесь initialization устанавливаем. Вот так. Вот. Ссылку мы передаем, возвращаемся. В spawn item. Parent у нас будет player. Единственное, точнее, parent у нас. Так, секунду. Да, player. Таргет у нас actor, Здесь нам нужен get uh, mesh. Get mesh character. Подключаем вот таким образом здесь выставляем snap to target, snap to target, snap to target чтобы наш mesh принял локацию, ротацию и scale socket ну scale мы можем keep relative вставить или keep world это нам в принципе здесь роли не сыграет если нам не нужно изменять размеры предметов но я на SnapTarget, поскольку все равно я не меняю размер. Так, Attach мы производим. Spawn производим. Attach производим. И у нас есть э, в Base Equipment, у нас есть объект. Эта ссылка по дефолту у нас пустая. Давайте также ее запишем. Когда произведем Attach, в принципе можно до, можно после. Ну, давайте после сделаем set item object set item object мы сюда подадим наш item object функции item object getItemObject, готово а теперь нам нужно эту функцию вызвать в нашем UI equipment слоте UI equipment слот, функция onDrop у нас есть equipment system. сустам спав на item and attach item object мы указываем item object с нашего виджета вот таким вот образом Единственное, что у нас остается открытым вопрос сохранения этой всей информации. Сохранения нашего item-объекта. Давайте перейдем в equipment-system. И здесь нам собственно, нужно, во-первых, записать наш Эктор куда-нибудь. Давайте сделаем как-то покомпактнее, что ли. В Primary weapon. давайте будем пока что записывать. При единственное, что мы здесь получаем base equipment item по этому классу. Ну, собственно, давайте здесь просто поменяем на base, base equipment item. Change variable type. Здесь тоже base equipment item подключаем подключаем так в теории у нас уже должен спавниться должно спавниться оружие единственное что оно будет спавниться в том случае если мы его выставили давайте проверим собственно у нас class не выставлен поэтому давайте fireweapon выставим BP fire weapon. и теперь мы можем это все проверить Сокет у нас указан. Так, секунду. Сокет у нас указан в оружие. Так, давайте мы проверим. Все ли указано здесь? Equip Fire Weapon Бла Usable. Бла-бла-бла. Mm -hmm. base equipment item socket socket мы указываем в We file weapon primary weapon socket uh, мы не передаем информацию нам нужен инвентарь ui wendgraph uh, здесь equipment window и в equipment window нам нужно передать Uh, set Equipment System Set Equipment System Это у нас будет угу. Ссылки на персонажа У нас тоже нет здесь Ну тогда давайте с инвентаря ссылку на игрока и возьмем из него возьмем такой mandsust немного странная коммуникация если честно я думаю что нам проще сделать один каст, нежели эту странную коммуникацию, что-то она мне не нравится. Давайте перейдем в Equipment. Так, equipment Windows, Equipment мы уберем. В слоте Event Graph, Event, event Construct, Get Oven, Ovening pound мы сделаем каст. To gameplay player собственно промов ту был получаем ссылку на плеера и уже из этой ссылки мы собственно сможем добавлять equipment system equipment system get equipment system То есть мы ее сюда запишем вот таким образом только для слотов он mm. дропа собственно теперь у нас должно оттачиться оружие давайте нажмем сюда сюда и собственно вот у нас оружие уже на персонаже есть также у нас есть ссылка на это оружие и с ним мы будем в дальнейшем взаимодействовать единственное что мы не можем сейчас снять вообще никак это оружие и также мы Собственно, есть. Откроем и закроем. У нас здесь все обнулится. Поскольку нам не нужно, чтобы это все обнулялось. И у нас есть ссылка. Поэтому на Event Construct мы также сделаем Item Object Set Единственное, что нам бы сравнивать слоты и в зависимости от этого подгружать информацию. Как нам это лучше сделать? Ну, пока пока мы работаем с одним оружием, мы здесь можем вызвать get primary slot и из него вызвать get Item Object. Вот так. И записать. Так, жмем play. Ставим. Есть оружие. На персонаже есть. Открываем. Единственное, что оно нам всем слотам. Всем слотам записало это оружие. То есть и сюда, и сюда, и сюда. Но это нам нужно делать ограничение на соответствие слота. То есть у нас есть слот type Мы можем сделать, во-первых, свич хотя бы так э, на данный момент. А, здесь мили миллитровый wire. И нам нужно еще один enumeration создать. Давайте сразу это сделаем. Blueprint enumeration e number slot e number slot e number slot, e number slot. и здесь мы ставим one, здесь ставим two. Такая дополнительная проверочка, которую мы установим здесь, а, это у нас будет номер слот, тип номер слот Инстанс Эдит был spawn. Теперь в equipment window мы можем здесь выставить то, что это первый слот, это второй слот. Здесь также первый слот, это у нас второй слот. Так, мы сделали слоты. Здесь у нас будет One слот, И, собственно, здесь у нас изначально единичные слоты. Поэтому все должно работать. Теперь перейдем к проверке в слоте. Fireweapon. Так, единственное, что нам нужен number slot. Switch fireweapon. Давайте его подключим и подключим к первому слоту. Мы тут, наверное, макрос потом создадим для удобства, чтобы не было вот такого вот всего. Так, теперь у нас должно добавляться только в первый слот. Так, у нас ничего нет, берем, записываем в первый слот, закрываем, открываем и у нас ничего нет. А, ничего нет, fire one slot, slot type, equipment window слот type слот type fire слот type fire да у нас слот type не выставленный был устанавливаем закрываем открываем так все равно нет у нас давайте дальше смотреть давайте сделаем отладку почему ты у нас не хочешь этого делать 9 так давайте сразу здесь возобновимся создадим откроем слот uh, type у нас почему-то нон нон опять преконстракт опять констракт так давайте мы отключим pre-construct установим это тоже на констракт поскольку у нас почему-то констракт потом вызывается по кругу мы подключаем. Все равно нон. Почему у нас нон? Почему у нас может быть нон? Во-первых, у нас может опять не, не обновиться виджет. Fire one, fire two дальше инвентарь дизайнер и здесь replace equipment window compile, save, play Summe. вот да у нас виджет не обновился и вот такие вот проблемы происходят теперь у нас здесь fire делаем skip а, дальше у нас здесь one и мы собственно записываем это все Просуме. вот у нас собственно записано наше оружие это все работает давайте мы отладку отсюда уберем и посмотрим что это с это этому объект у нас ошибка давайте отладочку f 9 с это объект нам нужно проверить на его наличие из Compile, Save, Play. Записываем. И у нас, собственно, остается наша информация. Даже пишет, что у нас там за иконка. Поэтому все работает, все нормально. Ну, кстати, вот у нас на персонаже, да, есть оружие. В следующем уроке мы уже реализуем снятие этого оружия со слота и продолжим работать уже над самим функционалом нашего оружия. Это экипировка и снятие, и также там стрельба и тому подобное. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!